Всем привет, друзья мои! Всем доброе утро! Отличного вам творческого настроения! Сегодня мы с вами напишем такой красивый маг. Эта работа в интернете я нашла Юлии Котенко. Я не знаю, что это за художник, но, ну, видимо, кто-то из таких вот молодых художников современных я так думаю вот ну в общем напишем такой маг мне понравился холстик у меня квадратный 30 на 30 поделила я сеточку по длинечку можно приблизительно тут как бы не суть важно угольный карандашик буду намечать вам можно брать соответственно холст побольше побольше прям побольше и 50 на 50 и, то есть какой хотите вот такой вот интерьерный красивый мак получится вот куда-то повесить картину будет классно ну и собственно давайте приступим будем его рисовать итак по клеточкам да нам будет проще это сделать ну давайте наметим самый а, наш большой вот этот лепесток он у нас будет начинаться где-то вот здесь так и вот мы, я вам э, вот здесь вот оставлю референс, уже на квадратике расчерчен. В описании скину просто вот ну оригинал картинки. Можете распечатать, можете на компьютере. Я себе в поинте делю на сеточки, если у кого компьютер есть. Если нет, есть э, приложение для телефона, поройтесь в плей-маркете. Там есть для того, чтобы разлинеить вот именно на сеточку сделать, чтобы не бежать, знаете, не распечатывать э, в этом самом, где-то э, в салонах, там, да. То есть можно все это сделать в компьютере, либо в телефоне. Так, и вот я намечаю не особо такие ровные. Так, здесь вот я смотрю, у меня вот остается кусочек, да, то есть на все эти... Детали обращаем внимание, и я перерисовываю. Так здесь как-то вот так пойдет, потом вот что-то сюда. То есть я тоже не буду каждый изгиб там перерисовывать, да, но примерно мы как бы делаем примерно в эти пропорции уходим. Так здесь он у нас куда-то вот сюда изогнется. Вот как-то вот так красиво пойдет сюда, здесь он загнется, пойдет вниз. Так, и сюда он придет у нас куда? Ну вот до конца клетки где-то не доходит и где-то в середине, да? Вот так вот красиво прямо сгибается и вот сюда вот так приходит. Так, эту часть наметили, хорошо. Дальше вот этот край, ну, почти ровный, да, такой с небольшой, с небольшим такой, как дугой. А, и придет он вот сюда, то есть, ну, и вот так вот мы его, в принципе, и намечаем. Вот так небольшой дугой, вот так вот сюда пришли. Вот он наш лепесток. Есть. Дальше. Поехали следующий, вот этот, да, красивый такой вот изогнутый. Начинаем. Ну, вот у нас здесь а так вот тут мы еще не наметили с вами М -м, вот здесь от поворота вот этого у него тут вот этот же сгиб так он у нас проходит чуть-чуть вот здесь ниже то есть вот так вот так вот так и вот сюда вот и приходит он все Дальше, вот этот, немножко отступаю, да, тут такой вот угловатый листочек. Дальше, чашечка сама у нас будет, вот здесь чуть-чуть кусочек захватываем, и вот как бы, не прислоняясь к предыдущему, да, вот он вот так вот пойдет, вот сюда придет. Дальше, здесь он у нас... То есть, эта часть у нас вот так сюда смотрит, да, эту мы уже вот так видим. То есть, вот она, вот эта часть, она у нас вот где-то вот сюда приходит. То есть, вот эту чашечку мы вот так с вами и наметим. Вот она. Дальше, здесь такой прям крутой, извилистый у него изгиб. Вот он сюда пошел, да. Здесь тоже они не прикасаются друг к другу. Вот он где-то здесь пускай будет выходить. Здесь вот так вот уголочек останется, да? И чуть-чуть в эту клетку выходит. Вот где-то вот так. Дальше. Красивый такой вот так вот пойдет изгиб. И то есть сюда нам в эту же точку нужно и прийти. Так, вот здесь он как бы почти ровно, да, нам вот так вот оп оп оп оп, оп ведем. Здесь вот так вот мы волнисты, ну, то есть красиво, да, его изгибаем, не, не делаем какие-то ровные линии, даже цветочек у нас должен быть красивый какой-то, интересный. Сюда оно пошло. Серединка, серединка, посмотрите, она почти касается вот этого, да, то есть, ну, какая она у нас будет, ну, вот так вот. Что-то такое примерно наметили. Серединка, да, там будет э, черненькая. Ну, давайте тоже примерно и черненькая наметим, где у нас. Ну, оно вот здесь, соответственно, будет, да. А здесь немножко вот так выглядывать будет. Хотя бы примерно понимать, да, докуда нам вести вот по нашей сеточке. Так, дальше. Вот здесь немножко, вот так вот. То есть здесь немножечко выходит. Вот так наметили. Дальше, на вот этот лепесточек, лепесточек вот, вот так что-то пойдет. То есть, повторяем форму, естественно, мы задаем, то есть, вот как листочек изгибается, так и эти черные мы наносим. Здесь тоже будет такое вот затемнение. Так, этот наметили. Дальше давайте вот этот наметим. Такой красивый прям он вообще такой сгибается. Здесь вот над вот этой линией у нас прям вот такая вот дуга. И она у нас пойдет вот так вот соприкасаться будет с вот этим. Вот. То есть окраин а листочка мы тут вот чуть-чуть он обрезанный как бы не видим. Дальше. Чуть-чуть ниже вот здесь выходит он. Дальше резкий поворот. Небольшой такой. Вот здесь изгиб. И пошли так вот ажурненько вниз, где-то вот сюда. То есть под небольшим, вот под диагональчикой. Вот как-нибудь вот так корявенько я слегка себе намечу. Дальше он опять поворачивает. И должен он прийти у нас... Так, ну, если по клеточкам, середина чуть-чуть выше середины, ну, так приблизительно, да? Вот сюда он приходит, вот так слегка изгибается и опускается вниз, вот почти по линии. Для телефона программку я потом посмотрю, если кому интересно, пишите в комментарии, я отвечу. Вообще на любое количество квадратов можно расчертить там плюс до, до того что можно даже портреты писать расчертить себе там вообще вот прям досконально так и вот здесь вот тут выходит это этот же лепесточек другая его часть почти касается разметочки нашей и тоже вот уходит куда-то вниз и все край мы не видим так Дальше, вот здесь у нас будет светлая часть, она пойдет вот так вот в основание, да, вот у нас, вот наше основание, вот сюда у нас все будут вот так листочки сюда крепиться, вот в эту вот, можете себе как-нибудь наметить даже. И вот этот изгиб здесь волна, да, он волной идет этот лепесток, то есть те, которые высокие части этой волны, они будут попадать на свет, они у нас будут соответственно светлее чем остальные так ну и а, черненькие вот эти вот а, штучки штучки штучки вот этот узорчик его мы наметим так ну, тут до конца он не доходит ну вот как то так но тоже мы не будем же его до да, все эти а, прожилки досконально перерисовывать так дальше следующий а, здесь он у нас вот так чуть-чуть изгибается волна. Не касается разметки и пошел вот сюда куда-то. И опять-таки спрятался там. Дальше. И вот тут он... Тут он в тени уже в такой. Ну вот там его еще видно. Так, изгибается сюда. Вот почти до края касается почти. Сюда пошел. Тут вот так как таким треугольничком так и у нас он должен прийти ну где-то вот сюда половина ну где-то половина половины где-то так то есть что-то такое вот так вот делаем вот так вот ну что-то такое сделали дальше а, вот эти черные у нас он у нас уже вот сюда до да, выгибается то есть вот так вот там пойдет вот эти вот темнотики где-то вот видите вот уголочек у нас здесь остался вот. вот такие вот моменты как вот уголочек да маленький здесь пустой уголочек остается здесь уголочек вот эти вот ориентиры если вы научитесь замечать то перерисовывать вам будет вообще очень очень просто так и вот здесь тоже такой красивый лепесток он у нас выходит так, выходит с вот этого прям уголочка, почти, да. Так, доходит почти до края. Вот немного он такой вот выгнутый, вот так мы его сделаем. Здесь закругленный краешек, треугольничек. Потом он у нас идет вот как-то сюда. И, и вот так уходит туда-куда-то. Так, а здесь выходит он вот где-то в середине. И вот так вот такая вот как бы выгнутая линия вот сюда. Хотела сказать, волнистая, не волнистая, выгнутая. Вот, в принципе, и все. Так, вот здесь я вижу еще кусочек такой, вот что-то там, видимо, на дальнем плане, там тоже какое-то даже вот так вот под таким углом разделение там видимо тоже какой-то цветок но вот в принципе этот цветок уже все и вот здесь виднеется небольшой такой боковой вот тут кусочек такой а потом вот здесь вот он ну вот где у нас вот этот заворот да идет где-то здесь вот лепесток такой вот ну небольшой, как бы наметим тоже, чтобы он у нас этот основной не единственный, да, был, чтобы он не скучал, что он там у нас в массе цветов. Там еще что-то есть. Ну, и здесь, в принципе, вот оно как-то уходит, так вот, фон плавно в цветок, то есть, в принципе, это как бы вот такое все здесь темнотик будет небольшой. Ну и вот этот лепесток у нас будет там подчеркну. Вот, в принципе, и весь рисуночек. Правильно. Же? Ну да, все, больше ничего нету. Рисовать, друзья, разбавитель я буду использовать тройник обычный тройник из магазина. Так, можно писать и на разбавители, и на масле, и на чем угодно. И сейчас я добавлю красочки, красочки нам понадобится белила титановые. Дальше кадмий желтый средний. Соответственно, а маг красный, да, это красный, светлый. Вот так. Дальше для фона там, да, для чего-то еще такого. Вот я возьму Марс коричневый. Вот сюда выдавлю. Марс коричневый, темный. И я, конечно, люблю индиго, но нам здесь сегодня он не нужен. Я возьму просто Марс черный. Марс черный. Ну, пока я думаю, этих красочек мне хватит. Запасаемся тряпочками. Кисточку беру щетинку. Ну, такой вот закругленный краешек. И сейчас мы с вами сделаем... Так, я сначала возьму, наверное, щетинку поменьше какую-нибудь. Сделаем фон, чтобы это не пачкать просто. И я хочу сделать фон, перекрыть вот темные участки, чтобы потом уже работать с маком. Мы двигаемся, да, с дальнего плана, а дальний у нас, соответственно, фон. Поэтому мы начинаем с фона... И вот я беру а, марс коричневый, туда чуть-чуть красненького, и начинаю короткими мазочками, тонким слоем, вот так в протирочку, даже пускай где-то виднеется холстик светится не то что виднеется закрываем полностью да но вот если вот он тонко ложится видите вот здесь светленький он такой это потому что там очень очень мало красочки то есть э, у нас в данном случае будут использованы цвет холста вместо белил и вот так вот разнообразненько вот где-то беру прям грязной кисточкой красненького то есть такими вот коротенькими мазочками чтобы такой вот мозаичный был фон интересный и вот так в протирочку заполняем закрываем где-то чистый прям возьму коричневый где-то этой же кисточкой хватаю чистый красный да вот взяла допустим вот здесь у нас посветлее у нас вот эта часть мак она будет более темная а здесь будет как бы ну, такой вот свет то есть ну вот добавлю здесь побольше света то есть больше красненького вот, где-то с кисточки сам коричневый выходит вот коричневинки захватила так здесь я тоже тоненьким тоненьким слоем коричневый добавлю потом я когда буду прописывать наш маг оно смешается и будет такой вот конкретной четкой границы где заканчивается лепесток не будет Сюда заполняем. Красный, коричневый. Сюда тоже. То есть пока вот этими двумя оттеночками, красным и коричневым, никаких белил. Около мака самого наносите более такой вот темный оттенок, коричневый, для того, чтобы он у нас смотрелся ярче. Дальше. Вот сюда вниз, так, здесь у нас вот тоже какой-то, сейчас вот я намечу, покажу вам, сейчас я рассмотрела. Это, видимо, либо от этого, не пойму, мака лепесток, либо от другого. Вот тут еще там лепесточек идет, вот так, такой очень-очень темненький. Так, ну сейчас вот этот кусочек закрасим, красноватый. Красновато-коричневый тоже. Здесь внизу у нас фон очень-очень такой темный. Даже вот возьму, добавлю черного там темнота вверх мы черного там где свет не добавляли а сюда уже добавляем вот так потемнее наношу вот здесь вот это вот разделение да там где у нас как бы виден лепесток вот я прям черненького провожу и сюда вот втираю втираю такой вот темный такими вот мозаичными мазочками крестообразными как бы вот такой темный, бархатистый, красивый такой оттеночек получился. И вот здесь кусочек, но я не хочу прям просто чисто черным закрашивать, поэтому я буду чередовать его с коричневым. Он темный, но не чистый черный будет. Сейчас он может до да, смотреться как черный но при достаточном освещении он будет красивого цвета так вот здесь я сейчас прям пока вот темным работаю добавлю такой вот моментик дальше коричневый красный вот здесь лепесток который где-то там за маком, что-то там еще какой-то, да, есть. Вот так вот наношу. И вот он у нас куда-то туда уходит. Вот так вот. Теперь беру чистый красный, где-то вот, видите, сильно не втирая, чтобы какие-то такие полосочки красноватые пооставались. Вот так наметили. Теперь красный, коричневый. Вот здесь тоже лепесток. Тоже он такой темный-темный. Сейчас будем двигаться от темного к светлому. Коричневый. Обращайте на движение, как вот я закрашиваю холст. И где-то вот таких вот прям красненьких движений. Но все довольно таки темно. Беру черненький. И вот здесь от лепестка. И вот так вот резким движением, как бы покажу вот эту теневую, да, там тоже какой-то цветочек, листочек. Вот резким движением и не густо. Так вот, в протирочку. Вот что-то какое-то далее ощущение. Вот здесь края подзатемню. Красненьких. Ну, вот такое что-то. Не надо там сильно его прописывать. Смысла нет. Он у нас там в тени. Вот это пройду сухой кисточкой, смягчу чуть чуть Дальше. Возьму черненького немножко. И вот здесь, где у меня лепесток, вот этот большой, да, я вот кое-где сначала его как бы обрисую тонкой линией здесь вот тут вот можно вот так как бы обошла я его да и теперь как бы вытирая кисточкой я тяну вверх то есть что я делаю я затемняю за нашим цветочком фон для того чтобы он с, по сравнению с вот этим а черным да, смотрелся контрастно и соответственно был ярче попробую сейчас взять немножко желтенького и кое-где прям повторять желтенький чтобы не явно он желтый был, а немножко кое-где у нас фон замерцал. То есть, стал поинтереснее. Вот так. Если капельку белилок попробовать. Хочется, знаете, прям вот несколько ворсинок испачкала в белила. Смотрите, не переборщите. Иначе получится... Ну, очень светлый фон, а нам этого не надо. Прям вот легонечко-легонечко там вот. Белый у нас такой сильный, он сразу красочку высветляет. То есть немножечко легкие-легкие такие вот намеки померцали, показали. Красненького сюда вот добавлю тоже в фон. Такими же вот, ну, крестообразными движениями сюда можно немножко-немножко. Дальше. Теперь я возьму вот эту кисточку. Эту я протерла. Вот эту возьму теперь. Давайте сделаем наши лепесточки. Давайте начнем с самого главного. Окунаю я в тройничок немножечко. Лишнее промакиваю в салфеточку. Беру красненький. Беру белилки по чуть-чуть. Нам нужно сделать розовый оттеночек. высветляю потихонечку то есть не надо сразу брать очень много и капельку сюда желтенького капельку капельку еще добавлю немножко тройничка и вот давайте посмотрим как у нас получается Ну, вот, в принципе, да, такой цвет меня устраивает. Я лучше потом еще где-то добавлю, а где-то затемню. И вот я беру, набираю. И смотрите, все мазочки, вот мы откуда бы ни двигались, помним, мы двигаемся вот сюда, вот сюда, все. Ставим краешко и одним движением. Ну, у нас черный видно, да, где у нас. То есть можно до вот этих черных прожилок примерно двигаться. Желтенький, красненький, беленький. Так, И идем. Дальше заполняем. Еще можно сравнить это как веер, да? У нас в веер мы раскрываем, и все вот эти вот штучки, они у нас сюда, да, в веер сходятся, да? Они раз из одной точки раскрылись, как бы точно так же вот этот лепесток, вот он веер по сути. Так, обойду как-нибудь интересно вот так вот край. И начинаю в одно движение. Все это так здесь надо поплотнее сделать, чтобы перекрыть мой угольный карандашик. Не хочет он перекрываться. Делайте не особо ровные краешки, то есть пускай они такие вот будут рваные. Здесь мы вот так вот пойдем. Вот такие вот мазочки. И сгибаем лепесток. Так, белый, красный. Где-то я беру, допустим, чтобы у меня они отличались. Посмотрите, здесь я ставлю плоско, потом поворачиваю сюда на бочок. Хоп, краешком. Где-то я вот добавляю, да, перебила сама себя. Беру красочку где-то с желтым красным смешиваю в разбиле, а где-то чистый красный, то есть чтобы они тоже были такие вот разнообразные. И вот сюда у нас там все уходит. Чуть-чуть зайдем в это, где у нас черная подразумевается. Да, черное у нас перекроет все это дело. Дальше. Вот этот кусочек, он у нас немножко будет покраснее, так как он отвернут от цвета. То есть мы добавили чуть-чуть больше красного. И вот так вот он у нас пойдет туда куда-то уйдет дальше в этот лепесточек в этот лепесточек я возьму в этот красный прям побольше уже где-нибудь с краю белилок такой вот розовенький и вот эта часть у нас светлее Вот ватру туда впишу более каких-то таких светлых розовых оттенков. Здесь, вот здесь немножко. Дальше. Желтенький смешаю с белилками. И вот от темного сюда, вот резким движением, в обратном направлении, я добавлю желтоватых оттенков. Такие они даже персиковые. Тут красный присутствует, вот у меня в смеси этой белой. И поэтому получаются более-таки персиковые оттеночки. Сильно я на кисточку не давлю. И не пишу как ручкой, а плоско ложу. Плоско. И вот нанесла основной мазочек. И края его прохожу. То есть мазок вот у меня получился, да? Конкретный такой, вот видно, отделяется. И границы его аккуратненько смягчила. Дальше. Но у нас, друзья, не только есть светлые да, моменты в лепестке. Так, вот сюда желтенького можно добавить. Вот взяла чистый желтенький, нанесла и опять-таки его вот так вот подрастянула. Видите, какой красивый оттенок. Уже усложняем, да? Чистый желтый добавлю вот сюда. И вот втираю его, чтобы не было какой-то прям резкой-резкой границы. Вот вот так наношу, да, вот видно прям резкая граница, да? И начинаю его вот так вот смягчать. Все. Вот так уже интереснее. Возьму более белесый. Вот здесь добавлю сейчас вот так вот беленького. Ну, в основном по верху, да? Есть там такое. И кисточку протерла. И вот так вот я его подтяну, потяну, Сделаю более светлый краешек. Все очень нежно, так вот, никаких резких границ. Дальше я возьму капельку коричневого, немножко, по чуть-чуть. И вот здесь у нас есть такое вот темное пятнышко. Небольшое, но оно есть. Вот я тоже втирающая, так вот дымчато воздушно. Он у нас смешивается там вот с белилками, да, на холсте есть белилки. Ой, чуть черного не захватила. Вот сюда немножко есть такие вот более темненькие детальки. И вот здесь тоже можно немножко так вот в растирочку, протирочку добавить. Есть. Черные моменты мы с вами наметим потом. Вот сюда добавлю белил. Сделать посветлее. Резким движением, чтобы он плавно уходил. Резкие движения. Мазочек не резко заканчивался, а плавно таял, да, там в лепестке. Для этого резкими движениями наносим. Дальше. Давайте сделаем вот этот лепесток. Беру я красненький желтенький прям вот таким вот оранжеватым оттеночком мы его потом высветлим добавим белило но пока я возьму такой и вот этот кусочек лепесточка Я наношу, я тут несколько раз вот так вот делаю, потому что э, хочу втереть, чтобы у меня разметка моя ушла. Вы намечаете себе обычным простым карандашиком, не угольным, а простым и легким-легким э, таким нажатием, чтобы вам главное было видно, да, и потом вы не мучались вот так же не закрашивали его. дальше дальше дальше чуть-чуть отступаю там чтобы свет проложить двигаюсь дальше заполняю наш лепесток опять-таки изгибы да вот как он у нас изгибается так мы поворачиваем кисточкой. Чем мы опускаемся ниже, там у нас уходит, так, подвинула, уходит в тень лепесток. То есть добавляем уже больше красненького. Где-то вот цепляется цвет фона. Так, Я окуну чуть-чуть в тройничок. И вот изгибаем, изгибаем. Вот видна разметка это. <coughs> И к низу, так я добавлю себе красного. еще красного вниз я двигаюсь уже беру красненький так. красненький с коричневеньким. И вот так вот закрываем. Все движения, все мазочки, видите, у нас идут к серединке, к основанию цветочка. Дальше коричневенький у нас еще вот здесь будет. Добавляю. Здесь у нас будет светлая да, полоса, то есть вот так подниматься, а потом опускается изгиб, там получается тень. Вот мы ее коричневенького добавляем, эту тень. И вот здесь у нас больше такой вот темный коричневый. Дальше беру вот этот белый и вот здесь я ватру, сделаю лепесток посветлее. Вот здесь еще посветлее и вот опускаюсь вниз. Постепенно краска заканчивается, и вот получился плавный переход из света в тень. Дальше беру, вот белил так вот побольше в сторонку, желтенького туда, такой разбеленный, разбеленный, желтенький. Вот здесь краешек высветляем. И границу плавно вот так растушевываем. Дальше нам нужно показать вот эти изгибы, да, вот этот вот волнистость этого лепестка. Значит, вот здесь ставим мазочек. Около краешка пошире и вот сюда к основанию уже линия становится потоньше. То есть, нажали, да, она у нас получилась потолще, потом отпускаем и становится тоньше. Вот так. Но сейчас не похоже, да, вот на вот этот изгиб на волну. Мы берем верхнюю часть, границу, мы оставляем более четкой, а нижнюю плавненько растушевываем. Вот так. Вот здесь тоже у нас немножко света. Так, чуть-чуть. Такой вот бело-желтый добавила. Вот уже получился у нас один изгиб. Вот здесь чуть-чуть растушуем. Верхнюю часть вот здесь немножко. Вот здесь оставляем более четкий крашик, а здесь растушуем. И то же самое нам у нас еще вот здесь волна то же самое проделаем ставим здесь вот потолще и пошли вот сюда в основание. здесь так как мы смотрим уже практически вот сверху да на нее мы плавненько растушевываем и одну и вторую сторону так желтенький беленький протираю и края растушевываем То есть самая верхняя часть, наша вот эта вот вершинка, да, вот этого изгиба, она у нас будет самая яркая. Добавила еще чуть-чуть и аккуратненько вот так вот смазываю. То есть то, что больше на свет попадает, то у нас и самая яркая. Там уже он у нас постепенно, да, в тень уходит, поэтому плавная растушевочка и уходит все это дело в тень. Дальше я возьму вот эту свою кисточку. Здесь вот я не закрыла кусочек, вот маленький. Здесь у нас фон. Тоже такой ну, темный кусочек, черно-коричневый такой. Очень-очень темный здесь. Вот так закрыла дальше давайте вот этот сделаем до да? лепесток опять таки что у нас там красновато какой-то желтый оттеночек но больше красный да не такой как вот здесь потемнее и вот я начинаю намечать его и в основании видите виду веду в основание все вот такими вот движениями как чашечка до да, получается кружечка какой-нибудь такой неровный интересный краешек делаю нанесла такой красноватый оттенок дальше беру желтый с капелькой белил. И вот эту часть я сделаю посветлее и вотру сюда вот этот оттенок. Высветляю, добавляю, добавляю оттенки постепенно. Пока меня не устроит, да, а с этой стороны я добавлю больше коричневого. Здесь он уходит у нас в тень, но тоже вот так вот в протирочку, в протирочку пошли, зашли в светлый, да, то есть плавненько-плавненько. Не сплошным цветом, вот у меня виднеется между коричневым и красный. Даже, вот можно красного добавить. Вот так. Затемнили его. А вот эта часть, она у нас повернута уже больше к свету. То есть мы в красный добавляем, то есть вот такой вот оттенок делаем, оранжевый, да? И сюда наносим такой вот более оранжевый вот он у нас вот так вот изгибается листочек вот сюда сюда идет да, больше красный. То есть тоже плавный переход, да как бы от оранжевого этого красный дальше белильно желтенький добавлю вот сюда по краю лепесточка и опять его тяну тяну вот красочка заканчивается да и у меня такой получается переход плавный. Беру более чистый, желтый, с белилками. И вот здесь лепесточек у меня больше желтит. Вот здесь более желтенького добавлю. И также для интересности, там особо нет, но я добавлю, где-то добавлю чуть-чуть вот, каких-то таких движений коричневатых. В растирочку, в протирочку, чтобы у меня тоже были там какие-то более темные. Немножечко пятнышек нанесла. Вот этот теперь лепесточек сделаю здесь он у нас такой прям темный темный темный красно-коричневый довольно таки темный вот я беру красный коричневый сильно не вымешиваю и пока вот таким вот цветом, больше красного добавлю. Закрываю лепесток. То есть здесь у нас вот движение будет, да? Вот так вот. То есть, вот он, смотрите, он выходит, изгибается и поворачивает. То есть, вот такими вот моментами. И, соответственно, где вот этот вот изгиб будет, здесь более светлая часть. Но пока вот красно-коричневым я это все дело закрываю. вот там вот от мака можно даже брать такую вот, но ну, не протертой кисточкой чисто коричневый и показать что он там в тени плюс за счет этой тени вот этот лепесток у нас красивый выйдет на передний план Дальше уже красноватые участки. Вот, вот так вот изгибаем его. да. И теперь, чтобы подчеркнуть вот этот изгиб, во-первых, возьмем чистый коричневый, и вот здесь вот свет, да, а потом он резко уходит в тень. Вот я добавляю коричневого, такой вот полосочкой, скажем так. Можно даже капельку черного. И втираю туда его, в предыдущий красный. А, соответственно, здесь будет более светлый, более красный. То есть здесь на свету. Можно немножко вот этого розовенького взять, но чуть-чуть. Тут как бы в тени белил у нас немного. Точнее их там вообще не надо. Вот тут розоватым чуть-чуть бликанул листочек наш лепесточек и втираю то есть чуть, чуть чуть чуть подсветили сухой кисточкой резким движением вот так вот смахиваю вот у нас получился уже такой вот изгиб этого Лепестка, дальше, следующий: вот этот лепесточек, смотрим на него, какой мы там видим оттеночек. Ну тоже здесь, вот более светлый. Да, сюда уходит более такой вот красный. То есть, ну и давайте сделаем: вот, возьму я вот этот розоватый что у меня было да туда желтенького ну что-то такое бледно оранжевенькое возьмем вот так вот краешек этого лепесточка сделали даже он такой более желтый Там возьмем прям в него же и втираю вот желтенький вот где-то сюда он у нас уже будет с краснотой идти, да? Вот беру красненький. Так, аккуратненько обойду вот тут вот наш лепесток. И вот сюда мы уходим таким уже более красноватым оттенком. Не чистым красным, желтым, конечно. Вот так. Можно где-то вот раз и кое-где добавлять желтый. То есть где-то более оранжевый вот он получается, где-то более красный. Так, черный вот подмешался чуть-чуть. Я его протираю хотя вот у нас можно вот здесь где-то вот схватить до черного-то какие-то прожилки темнотики добавить и вот ведем сюда сюда сюда дальше вот сюда между лепестками у нас уходит от лепестка да от этого от этого вот там глубина темнота можно уже коричневого вот красно-коричневого добавлять вот туда уходит такой вот оттеночек чисто коричневый вот сюда уже глубже глубже вот так вот ушли в темноту и вот здесь тоже у нас будет потемнее так как вот этот лепесток да на этот бросает тень И соответственно там будет потемнее но не забывайте про направление как мы наносим мазочки все вот вот этой серединке стремятся все к серединке вот так есть Дальше беру желтенький, прям ярко так, вот желто-белильный. Вот здесь еще высветляю и плавненько растягиваю. Вот так. Еще более ярко. Вот так подсветили краешек. Где-то возьму вот прям чистый красный и вот здесь кисточку держу боком, да, каких-то вот таких вот красных черточек поставлю, покажу. Вот здесь тоже можно немножко таких вот подчеркать, показать красненьким. Дальше, смотрите, беру темно-коричневый кисть протерла и вот этот, этот лепесток мы начинаем выделять его, да, вот, то есть по контуру это падает от него тень на тот вот предыдущий лепесток, то есть выводим его <coughs> на передний план. Дальше. Вот этот лепесток на этот. Мы красный сначала прокладывали, а сейчас вот возьмем коричневый. Вот так вот тонкой линией я наношу да, сначала. И потом хватаю этот коричневый вот так резким движением. Вот туда тяну, то есть делаю такую теневую. Здесь у нас все затемнено. Да, смотрим где еще вот здесь у нас тоже будет прям вот на самый самый краешек беру и наношу вот так аккуратно этот коричневый отделяю один белый цепляется протерла еще набираю и вот добавляю такой вот коричневатый оттенок Разделяю наши лепесточки один от другого. Вот так. Есть. Дальше. Коричневым также вот тут вот подчеркну основание. Сначала просто подчеркиваю. И начинаем вот резким движением. Опять-таки, как вот форма чашечки, да? Возьму черный, протерла. И хватаю этот цвет, и вот резким движением я его тяну, делаю основание на шепах темнее. Где-то мазочек такой пошире, побольше. Где-то вот здесь боком кисточкой провела. То есть, видите, такая вот повыше, пониже, повыше. Вот эти вот, как, как прожилочки, да, или как они называются. Вот так сделали. затем. Есть. Хорошо. Дальше. Вот сюда можно чуть-чуть черненького, уже в коричневый, да, добавить. Давайте вот этот закроем, чтобы он нам уже как бы не мешал. Кисть я протерла. Делаю вот такой бледненький розовый оттеночек. Тут вот он у нас, в принципе, не главный, да. То есть он здесь так вот фоном в поддержку этому. Здесь такой. Дальше... Здесь что-то такое по нанесу. Тоже, чтобы были разнообразные такие какие-то лепесточки интересные. Наношу. Вот что-то вот так. Вот так как-нибудь интересно. Закрываю. Больше возьму сюда красного чтобы они у меня немного отличались. Там вот в основании покраснее. Так вот нанесли. А здесь такой более оранжеватый оттенок. Так вот закрываю. Тоже в основании потемнее сделаю. И здесь вот нам надо смешать с коричневым. То есть, вот так вот потянули, потянули. То есть, у нас не должно быть, вот он там, посмотрите, да, сами увидите. Какой-то такой прям э, очень четкой границы нету. Оранжевым где-то могу здесь, допустим, да, повозить немножко. Сюда добавлю красненький. краешку вот так вот возьму белилок вот так вот здесь можно чуть-чуть подсветлить и край вот здесь беру черный и втираю такой чтобы был дымчатый дымчатый оттенок вот здесь украешка пошире и сюда поуже вот так и более плотный черный у нас вот отсюда из серединки выходит из серединки и резкими мазочками поднимаем вверх вот так ну и тоже как бы сделаем немножко свет тень до да, от лепестка то есть от вот этого маленького сюда падает тенюшка до да, вот красненького проложим протираю и границу вот так вот аккуратненько растушевываю плавно ну и здесь давайте тоже что-то такое вот сделаем слегка потемнее ну вот достаточно в принципе этого так вот здесь у нас уголочек есть черненький тут у нас этот лепесточек вот этот заканчивается идет там вот темнота сейчас вот я рассмотрела вот так ну, то есть краешек мака да так, и теперь вот этой же кисточкой я беру чистый черный и вот эту серединку сейчас вот прям вот чистым черным, красиво, контрастно. Давайте потренируемся вот здесь сначала, да, ставим и резкими движениями вот так вот не забываем про направление, да, как у нас лепесток идет, здесь вот покороче мазочки вот тут подчеркиваем основание вот так подчеркнули подчеркнули набираю черненький кисточку смотрите ставлю плоско потом раз поворачиваю и вот так вот чтобы у меня допустим остренькие да вот эти краешки выходили вот я поставила, раз повернула. И тоже какой-то подлиннее, какой-то покороче, вот нанесла, да? И вот хочу я здесь, допустим, сделать подлиннее еще, вот так вот. И краешком по короче, мазочке. Вот так делаем. Дальше. Вот здесь. Аккуратно я сначала вот здесь между лепестками прохожу. Вот так. Можно взять кисточку поменьше, но такой вот удобно. Можно и широкий, и узенький мазочек наносить. И вот краешек уже хватаю и делаю вот резкий мазочек. Оп около лепестка аккуратно прохожу не забываем про поворот лепестка повторяю это потому что это очень важно на самом деле дальше вот здесь вот под коробочкой, да, там где у нас лепесточек, мы пока никаких резких движений, просто закрываем. Вот здесь коробочку обходим. Вот так. Обходим ее, обрисовываем. А теперь уже набираем красочку по гуще. Так, сейчас еще вот здесь чуть-чуть обойду лепесток и уже начинаем делать такие вот красивый этот узор здесь вот так по сделаю здесь покороче то есть чередую движение кисточки вот эти вот взмахи где-то по длине где-то покороче так и сюда Здесь вот центрально сделаю вот так вот по длине, к краям лепестка покороче. Белый подмешивается, видите. Еще добавлю черненького. чтобы серединочка наша была такая контрастная, черненькая. И вот как-то интересненько да, вот побольше, чтобы таких вот тоненьких интересных прожилочек было добавляю краешком кисточки вот так дальше беру цвет красно-коричневый, и вот эту нашу коробочку. Больше все-таки, конечно, красный. Сейчас я его еще добавлю себе, чтобы красненький был немножко. Вот такой просто овальчик, да, как бы там у нас. Вот так его наносим. Вот так. Сейчас этот сделаю, чтобы читался ровненький такой. Оп, сделали вальчик Так, вот я сейчас смотрю на всю работу. Мне вот сюда хочется желтенького добавить. Прям очень разбеленный такой, вот он розовый. А я хочу что-то потеплее. Вот сюда я добавлю желтиночки немножко. Вот так мне больше нравится, да? Поинтереснее получается. Так, ну давайте сейчас пока оставим все это. Возьму я кисточку, угу, какую кисточку, что-нибудь тоненькое. Возьму-ка я вот эту свою скошенную синтетику. И берем, сделаем цвет, ну пускай вот с желтеньким, что-то такое персиковое, но светленькое. Тоненько-тоненько, вот. да? И сейчас мы продолжим вот эти вот наши плечочки. Вот я беру вот так вот и отпечатываю. То есть я не веду какой-то ровной линии. А отпечатываю именно где-то потолще, где-то потоньше. Интересно завиваем, закругляем, не делаем какие-то такие скучные, неинтересные края. Вот именно вот такими отпечаточками мы прокладываем, собственно. Вот сюда пожелтее чуть-чуть и вот сюда у нас пошел лепесток тут уже в тени поэтому не такой светлый более желтый вот где-то вот сюда у нас доходит вот так вот как-нибудь окунаю в разбавитель вот здесь немножко прям вот притыкиваю и получается видите такая вот неровная линия потолще потоньше и изгибаем ее интересно и сюда вот добавлю вот этой вот светлости есть дальше сюда вот он у нас тоже как-то так вот интересно изгибается то есть он неровный да вот как я его нарисовала он более интересный лепесток там дальше в тень уходит можно вот так пальчиком даже как бы плавно смягчить туда его увести вот здесь вот так вот уголочек такой Дальше, вот этот краешек, лепесточка у нас тоже здесь такой вот красивый. Подчеркиваем вот этот вот его волнистость его, изгибы эти красивые. Такими вот натыкивающими движениями я наношу. Где-то вот даже возьму прям уголочком, вот так вот дрожащей рукой, чтобы он такой вот был, вот действительно дрожащий, да, такой вот краешек, красивый. Подчеркиваем, смотрите, сразу уже изгиб у нас, да, появился этот. Благодаря тому, что мы свет, тень наносили. Вот специально прям дрожит рука, вот делаю, чтобы было более интересно, так, вот здесь немножко добавляю, прям капельку, и пальчиком сверху чуть-чуть пройду, то есть там в тени сильно не надо выделять, здесь также чуть-чуть вот подчеркнула, и чуть-чуть прошла, то есть легкие-легкие такие вот а, намеки оставляем, вот так, раз, вот оно смешалось черным. Вот пускай так, не настолько вот светло, как здесь. Так, все. И здесь больше у нас ничего такого не видно. Вот здесь подчеркнем посветлее. Я все-таки чуть-чуть вот здесь вот добавлю. Хочется, прям хочется. Вот, ну, прям вообще практически там и нет ничего. Дальше, вот здесь я тоже добавлю таких вот каких-нибудь интересных, красивых, красивый краешек. Дальше, следующий, вот этот самый крупный наш лепесточек, мы тоже возьмем его, он на свету, да, тут можно уже больше белилок брать. И вот так же как-нибудь интересно, чтобы прям извилисто-извилисто, э, волнисто. Вот так вот прям пастозно можно красочку выкладывать. Не стесняться. И вот кисточку выше, ниже, да, и вот так вот отпечатываю, чтобы э, делаю этот краешек интересный-интересный вот сюда дальше двигаемся и немножко вот здесь раз и все и вот пальчиком растянули увели дальше здесь у нас вот тоже как-то оно все это уходит туда и более а, желтенький такой вот этот Блечочек мы видим уже вот здесь. Прям вот наберусь я по столу и вот так вот, вот так вот сюда мы идем. Вот сюда он у нас пошел. Вот волнисто делаю, отпечатываю, чтобы было красивенько. И где-то потолще, а где-то потоньше. И вот он изгибается у нас, и вот прям вот сюда и уходит в основание. Ну, естественно, сюда в основание мы добавим более желтенький цвет. Дальше этой же кисточкой я возьму красненький, вот здесь добавлю более красненького. Вот так. В тени. Так, тут желтенький прям вот как-то вот так красиво сделано. И красненький у нас, даже такой вот красно-коричневый вот здесь идет. То есть, опять-таки, тенюшка падает на тот вот дальний цветок. И, соответственно, все это дело мы смягчаем. Вот тут он у нас уходит вот так вот в тень. Так, сейчас я возьму черный. И вот так вот уголочком сделаю поинтереснее серединку. Уж очень она так получилась. Как-то грубовато. Большой кисточкой. Вот так. Немножечко понижнее сделали. И теперь, смотрите, берем вот этот вот э, оттеночек какой-то разбеленный, желтый на краешек кисточки. И вот в этой серединке, смотрите, середина будет вот здесь у этого овала так как цветок у нас туда смотрит и вот смотрите вот этот узорчик по краешку здесь мы намечаем прям вот маленькие такие коротенькие полосочки по мере того как они у нас приближаются к краям Мы их начинаем уже... Так, мне как-то неудобно. Не знаю, какую-то кисточку взять. Начинаем делать э, уже более длиннее. Вот так. То есть, получается, он у нас как бы в ракурсе. Так, я возьму какую-нибудь кисточку поменьше. Что-то мне прям совсем это неудобно. Так, так, так. То вот у меня есть такая прям... Малюсенькая-малюсенькая синтетика. Вот я наверное ее и возьму. Так, еще раз сделаю. Вот беру вот этот желтоватый. Здесь прям вот коротенькие ставлю мазочки. И вот к краям я начинаю, во-первых, поворачиваю, да, их поворачиваю. Тут, которая на нас смотрит, мы уже так не изгибаем, а не более прямо поворачиваем. То есть она такая вот цилиндрическая, выпуклая, да, вот эта серединка. Вот так. И коричневого можно немножко вот эту саму серединку добавить потемнее просто так вот легких мазочков дальше я возьму желтенького добавлю немножко и сейчас смотрите если в желтенький добавить капельку черненького он получится такой ну как зеленоватый что ли оттеночек? Вот такой зеленоватый оттенок. Я беру обратной стороной кисточки, то есть не там, где волоски, да, а просто обратной стороны набиваю, и вот здесь вокруг этой самой натыкиваю точечки опять раз. Очень-очень быстренько, не задумываясь, где вы их там ставите. Чтобы не были они у вас какие-то очень уж правильные и одинаковые. На каком-то одинаковом расстоянии друг от друга, да. Когда мы обычно думаем, наш мозг подсказывает их выстраивать как-то очень одинаково и правильно. А мы, не задумываясь, ставим... Это, естественно, не ворс кисти, да, у нас здесь красочка заканчивается очень быстро, поэтому вот так вот, вот так вот нашлепываем, натыкиваем эти точечки. Добавлю где-нибудь таких вот более светлых белых, чтобы они не одинаковые были посветлее потемнее прокручиваю с кисточки снимаю где на бока прицепилась так и вот здесь тоже вот здесь у нас видны чуть-чуть Немножко, немножко, вот тут, и туда, они куда-то в темноту уходят и становятся такие вот маленькие-маленькие, на кисточке заканчивается, да, красочка на этом самом, на краешке. И этого достаточно, так, вот сюда сделаю чуть-чуть повыше, вот что-то такое нанесли. И вот сейчас, когда я уже смотрю, я могу тут, уже когда у меня тут все нарисовалось, да, можно добавить где-то таких вот, более еще посветлее мазочков. Но втирающие Так вот втирающий. Если вас устраивает ваша а, работа, ваш результат, ничего не добавляйте. Вот тут чуть-чуть. Просто так, ради какого-то движение чтобы у меня фон не был какой-то скучный ну вот в принципе и все как бы больше тут ничего и не надо добавлять вот вот такая работа у нас получилась такой замечательный маг все друзья мои на этом я с вами прощаюсь рисуйте выкладывайте свои работы вот, что я забыла. Сейчас вот здесь. Мы забыли черненького добавить его. Ну, а вы рисуйте, выкладывайте свои работы. Всегда так интересно смотреть. Вы большие молодцы. Вообще, бывают работы настолько сложные, вот как мне кажется, да, для начинающих. Но вы справляетесь, молодцы. Это, конечно, у меня как... Ну, учителя как бы, ну, мне это не особо слово нравится. Вот, ну, не может не радовать, что у вас все получается. Значит, я на правильном пути. То есть и вам все понятно. Вот так. Добавлю, изгибаю, видите, чтобы показать опять-таки наклон этого лепестка поплотнее у основания. Вот так ну все на этом я буду заканчивать выкладывайте свои работы да если что-то непонятно пишите спрашивайте если там, что смогу помогу да вот ну и все не забывайте ставить пальчик вверх включайте колокольчик обязательно чтобы не пропускать новые видео. А я вот такая вот красивая. С вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.